Меня спрашивали, занимаются ли дети испанским языком и в каком формате занимаются. Вот сейчас пришли заниматься. Вот здесь. Это пол гостиницы. Вот сейчас детки собираются потихоньку. Где-то мои... Мои вот с мальчиками сидят. В общем, вот такое вот очень уютное место. Учитель это папа одних из деток, которые здесь находятся. Он хорошо знает испанский, он сам кубинец, поэтому готов бесплатно преподавать деткам. Здесь разные группы, есть дети с 10 лет и до 10. Вот мы попали в группу до 10 лет. О, я тебе говорила, иди, выбирай место и садись. Бери стульчик на... Ой, Марк, Марк, стульчик можешь взять. Арина сел. Иди, садись возле Каролины. Вот начался. так это выглядит o o k u um, c e c o, o, a, ha, o e, e, Tu. Tu. Tu. V. V, A, VA. W, A, W, E, WE e vai? Каждый день 10 часов припадает урок роб для Здесь? Аки? Здесь? Здесь? Hablar. Hablar. Infinitivo. Español, en español, en ruso, en ucraniano, iguales. Iguales. Iguales. Adinácaras. Adinácaras. Iguales. Diferentes. Razas. Iguales. Diferentes. Iguales. Diferentes. A, o, En español iguales que en ucraniano. Друзья, ну вы сами видели, я вам поснимала, показала, да, в каком формате происходят уроки у детей. Я считаю, что вообще очень-очень здорово. Папа кубинец у этих деток. У него мальчик и девочка. Он очень хорошо разговаривает по-испански. И детки, мальчику 10, по-моему, лет. А девочка такая, как Марк Ренат, она уже, уже очень хорошо разговаривает по-испански. Вот. Поэтому я думаю, что... Не знаю, насколько долго мы сможем заниматься здесь, потому что очень многих уже распределяют по другим отелям, но нам пока не звонили. Вот сегодня два автобуса огромных вывезли из этой гостиницы, вывезли в город, который находится 70 километров отсюда, город Толедо, привезли людей в гостиницу тоже. Ну, в общем, нас пока не трогают, но я думаю, что в ближайшее время нас тоже перевезут. Взрослые будут заниматься с 10 утра каждый день. Вот подходил тоже учитель. И это тоже очень классно, когда это не онлайн, а офлайн. Это очень удобно, это очень ценно. Вот живое общение. Есть у нас уроки онлайн суббота-воскресенье, но мы заходили, там какое-то такое качество не очень хорошее в зуме и как-то так все очень... Очень непонятно и очень все странно. Там как-то ну немножко не продумано, на мой взгляд. А вот живое общение это, конечно, супер. Так, буду сейчас готовить я еду, а мальчики побежали за своим другом, попросили. Мама, можно друг к нам придет поиграться? Я представляю, что сейчас будет у нас в номере. Ну ладно. Сегодня погода такая пасмурная, поэтому пусть немножко поиграет. подготовлю сейчас суп. Это будет овощной суп. И добавлю сюда еще вот такие макароны. Мы покупали в Венгрии. У нас друзья пришли. Циферки, буквы. Вот добавлю в конце руброшечка. сейчас. Вот такой пахнет. Всё, супчик готов, порезала зелень, сейчас высыплю зелень, все режу вот таким ножом, который мы с собой взяли, он маленький, очень неудобно, он еще и тупой по всему. Так что высыпаем. Кстати, доску вот эту маленькую я тоже взяла с собой, это тоже наша, думаю пригодится и она таки пригодилась. Еще я решила заколотить тесто на ладушке. Смотрите, вчера купила йогурт, у них сметаны нет, я так поняла. Потому что я в переводчике написала сметана, она вообще что-то так удивилась, округлила глаза. Но у них есть вот такой йогурт натурель и очень похоже на нашу сметану. Консистенция нашей сметаны и вкус такой вкусный. У нас йогурт немножко не такой, это вот ближе к сметане. Хорошая штука, надо запомнить. Все, наколотила у меня вот мука была, уже покупала. И сейчас будут панкейки. Буду жарить без масла, потому что сковородка здесь такая правильная. Сковородка тут с антипригарным покрытием, поэтому масло можно будет не использовать. Ставим сковородку. Вот такая у нас лопатка без ручки, но она нам тоже подойдет. Все и вперед. Так, а тарелка, тарелка нам нужна. Первые не очень получились, такие аж подгорели. Я привыкла все время жарить. Ну, немножко другая сковородка не такая. Я добавляла масло. И вот первые четыре подгорели. А следующие вот уже я на медленный огонь поставила, уже по-другому. Ну, сейчас я приловчусь, и все получится. Правда, это чихну. Будь здоров привычная. Это вытяжка да. на максимум, да. Ага, это выключил. Так. Только без печенья ко мне идти. Хочешь попробую? Угу. В медик. Это одна сковородка, здесь она маленькая. Четыре ну, оладушки сюда помещаются. Ну как? В космос? Угу. Это уже третья партия, уже лучше Сели кушать Приятного аппетита вам Да. Куда идем? А тут шарики, смотри Тут сейчас конфетки будут раздавать Тут шарики надувают Ой, ой, ой Где Диня? Оля! Держи Держи Довольны Держи да, конечно, трогательно, приятно. Ну, пошли И мыльные появилось? пузыри. Да, мыльные пузыри. Супер, это праздник устроили дети. Там еще что-то, по-моему, несут имя. Вот у меня тоже, у меня тоже. Мне тоже. Какая красота, мы хотели шоколадных конфет, вон, пожалуйста, сколько поприносили, естественно, в стране, где футбол, футбольные конфеты, надо, кстати, попробовать. А тортик как браун. Нет, что ты не можешь... Нет, что Нет, А, продол, мадам. А, продол, мадам кончено а, спасибо Давай. еще еще Нет, маме тебе не Ой. надо там хорошо на эмаката и многое шлюпка Пора идти к животу. Сейчас Сюрприз <свес> будет <свес> попадать! О, я такое в детстве помню, как любила, когда на свадьбу. Супер. Я не знаю, что я пробовала. <свят> я, <свят> я <начну. свят> Это по или это конфеты? <свят> Ух ты, по <свят> И Мак Мак -о, <свят> это такие разноцветные конфеты выставили. А что Это я много насобирал. Здорово, все организовали, дети. И очень хорошо, что на нашей территории вот такая вот беседка чудесная, и длинная. Здесь вот этой беседкой очень часто транслируют, Тут висит плазма, видите, черный такой ящичек. И очень часто транслируют какие-то чемпионаты по футболу. Сидят испанцы, пьют пиво. И очень горячо болеют за команды испанские, футбольные. Ну что, много-то были. А что это такое? Это такая... Э, вкусняшка пшикать. Mm. Будешь? Не хочется.